Некоторые лыжи уже как бы вот настолько уже привычные, что в принципе узнаются в любом варианте, на любом снегу, как угодно. Здравствуйте, сегодня на дня. Очередная черная лыжа. Ну, как бы, мне в принципе понятно, в титрах вы видели, что за лыжа, и я думаю, что многие ее знают, вот она немножко в новой версии, как мне показалось. Хотя сильных изменений я здесь не вижу. Единственное, что я могу сказать по эту лыжу, то что... Вот пару лет назад эта лыжа на фоне всех остальных, она реально вот выделялась неким таким вау. То есть это было супер. Потому что все остальные лыжи, они как бы были явно так... Ну тут чуть похуже, там чуть похуже, тут немножко там, там немножко тут, тут это тут. Вот. То сейчас эта лыжа, она как бы вообще перестала быть топ абсолютно четко. Вот на фоне 10 лыж в этой категории, это абсолютно как бы рабочая лошадь, лошадь и все. То есть, в ней нет ничего яркого. В ней нет яркой цепкости, хваткости. Ничего, нерезанной дуги нет. Такой, что прям вау. Вот, то есть, все точно на среднем и чуть-чуть выше среднего уровня. Но, в принципе, единственное, что как бы меня не радует, это в том, что в комплексе она достаточно как бы осталась интересная лыжа в плане вот именно новичкового какого-то катания такого универсального то есть такого туристического в ней есть немного карвинга он приличный и в достаточно широком диапазоне вот. но все равно конечно такой не сильно явно выраженный вот. и его надо там подлавливать в нем достаточно хорошее мягкое боковое скольжение комфортное в нем достаточно в ней достаточно комфорта и в сочетании с достаточным количеством контроля то есть она в принципе цепкая в ноги не бьет но вот не могу сказать, что прямо вот сейчас эта лыжа там вот прям вот прям топ-топ. Хотя она не стала хуже и по-прежнему остается очень шикарным вариантом для людей, ищущих в катании некую универсальность по стилистике, некую простоту, читаемость, управляемость, комфортность, понятность, как бы, да? то есть вот такая реально лыжа на каждый день повседневная вполне себе. Шикарная, хорошая Все, как бы, больше вот Наверное, добавить нечего Ну, рекомендовать ее могу Абсолютно спокойно, очень широкому Диапазону людей Начиная вот просто вот Отдыхающих на лыжах Заканчивая там Новичками всех мастей всех направленностей Лыжа комфортная по радиусу Поворота Ну, в принципе, вот Вот больше добавить ничего не могу, потому что, в принципе, сказал они, наверное, все еще там, предыдущие годы ее существовали. Все, пойду со следующей. Не пропустите. Лайки. Подписывайтесь. Больше катайтесь. Пока.